Да, У тебя Да, турки ебаные. Все, Мы на Алтим, турки, русская Тима турки блядь. Это пизд АНИТ ЕБАЛИ ПИЗДЕТЬ БЛЯДЬ В СВОЁМ ЕБАНОМ БЛЯДЬ ТУРКМЕНТСКОМ ЯЗЫКЕ! Странно, смок ОРНЬ СМОК! Шо, дела, нахуй, деньги! Деньги! Бля! Та, а а <свеч> я играть не умею, только петь. Ебать, вс, пацаны, хватит деградирует, блядь. <свеч> я точно так же сказал. Не, Моргинг топс, хейтера сосать хуй будет сейчас у Согласен. Зачем вы эту музыку? Ты там сказал нахуй, блядь. <свеч> <свеч> <свеч> Блять. Блять. Ну да, желательно. Оба там, оба там. Молодец. Молодец. Нифига На стримах вы часто меня спрашивали, как я отношусь к волоранту. И чаще всего я сливался с этого вопроса, потому что я никогда не играл в эту игру и не мог ее нормально оценить. Но сейчас... Я решил все таки поиграть в эту игру, чтобы раз и навсегда ответить вам и себе на этот вопрос. Что из этого вышло, сейчас увидите на своих экранах, эээ, да, да, да, да, а нахуй я вообще так говорю, блядь. Я хочу поговорить с комьюнити этого босс, эээ, это босса, это игры, я хочу поговорить с детьми, блядь, я хочу детей нахуй, сука, блядь. Блядь, НАХУЙ СТОПИШЬ! ШЛЮХА! ОСТАЛСЯ я ОДИН ВРАГ я НА НАХУЙ! Пойду. КТО батя Е... Ё... НЕ СДАВАТЬСЯ! БЛЯТЬ, Я выпал НАХУЙ! ОПЯТЬ ВСЕХ ЗАСАТЬ ПЛЮС ЛЕЖАТЬ! ОСТАЛСЯ ОДИН ВРАГ ТЫ НЕ УБЬЕШЬ МОИХ СОЮЗНИКОВ! <свят> Но-но! Мы скоро... Бля! <свят> Селфи делаем, блядь. Почему, блядь, игра такая ебланская? Да ну ты она даже не нравится. поиграл в не ⁇ блядь, еще. Да потому что она ебланская. Если бы она не ебланская, я бы в не ⁇ давно поиграл и сказал, свой. ебланская. Да, вот я сейчас поиграл и говорю, она ебланская, блядь. <свят> вот, блядь... Твое мнение не считается, вот, блядь, мои считается нахуй. Хуйня не игра, блядь. Хуйня, блядь. Хуйня, блядь. Сука. Очень пион. Нихуя её запульнул. Да, блядь! Сосать! Вс ⁇ блядь, сосать нахуй. Просто минус задница, блядь, какая-то сука. Я ТЕЛКА черного цвета 20 века! Ты ч? Рамиль Писькагрыз. Кто? Писькагрыз. Пискагрыз? Писькагрыз. Не-не-не, выходи. Уйди, иди, иди, иди, не ты. Да ты, блядь! Я бедор. Да сколько сдохла нахуй! Ой! Вот что это за жуткая реклама? Что с ними? Что за пиздец, блять? Я помню, мне нахуй ты в ночи эта реклама врубилась, блядь. Это аудиореклама ВКонтакте, нахуй. Она вот эта хуйня у врубилась, я так обосрался просто, пиздец. Валорант от меня получает оценку 7 из 10. Вот, а кому интересно, я могу обосновать свою точку зрения на стриме, так что ждите, приходите, спрашивайте. Вот, буду всех ждать, а мы продолжаем, блядь, наши виды. Да нахуй я записываю эту хуйнюк! Нормально гулять в парке запрещено. Мне нравится умирать. Я заслуживаю наказания кошмар. Псих симулятор реальной жизни. Подожди. Не знаю, наверное. Блять! Ура, они сдохли. Ой, блять. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Я не хочу идти, блядь. Подожди. Блядь, а тут можно обе... Блядь. Блядь. Не, блядь. Блядь. Ай, блядь. Я не хочу убирать! Блядь. Блядь, я не знаю, что там будет. Там вроде шкаф открываться будет, что-то такое. <свечес> <свечес> блять, я не хочу. Блять, что не хочу играть больше. Иди. <свечес> да, блять. Блять. А холь там темно, блять. Слушай, ну не, не замени я лампочку. бывает. Хуя лампочку. А сзади посмотри. Нет. Нет. Ну посмотри. Я ж сказал, надо посмотреть назад. Блин. А, девочка. Кисельно хуя! Кто это? какой-то маньяк yeah. ты его не видел yeah. А я видел и я не хочу туда идти здесь yeah. его нахуй блядь, в эту игру хуйню играть блять двери нахуй сами собой блять это играют нахуй кричат блять вы ебланы нахуй Там кто-то идет блять кто, идёт, блядь. Там, кто там кто то есть нахуй Идем. Да нахуй. А, вот открыть окно. Сейчас это будет, наверное, летучая мышь. Да, так, да, надо. я знаю. Ну, да блять, нахуя, я вижу, что сам сзади кто-то есть, блять, на заднем этом дворе, блядь. Там мужик да. ходит нахуй с мачете, блядь. Нахуй мне туда да, идти? Но ну, он вс равно придет топать. Так, блять, пошл он нахуй. Да давай уже, с... Ладно, блять, вс нахуй. Блять! Знал же, что там. Я знал, что они там будут, но я охуел. Я думал, они не настолько резко будут, блять! Я заплакал. Конечно, это же. Это же мультик, да? Там они так по Я заплакал, блядь! Блять! Просто я сейчас так встану, такой. Апака-то путан! Слышу, За тобой я... выехал, Отец Иосиф, да, вы бля, хотите бля. религию вашу принять, б... блядь, заебёшь, не убежишь от моего истинного сына, блядь, Блять, и зона, блядь, тут у тебя голос нахуй, как у киборга какого-то ебаного, блядь, okay. да, это очень жестко блядь, я вас всех уничтожу, Bye. Holy Geschichte!